Привет, я пегемотик. Книга из серии «Кто в книжке живет?». Ваш малыш еще не знаком с животными африками? Любопытный пегемотик поможет ему. Прогулка по страничкам этой коварящей книжки будет веселой и познавательной. А еще ребенку обязательно понравится веселая аппликация. Черно-белые полоски, такого костюмчика больше ни у кого нет. Я страус, самая большая птица. Летать я.